Приветствую всех в JobSchool, с вами Адастан, и сегодня мы с вами поговорим о такой интересной теме, как прощание в английском языке, так как мы уже проходили э, приветствие, э, и также мы с вами разобрали построение слов в английском предложении. А теперь мы с вами научимся, как говорить «до свидания», когда, как говорить «пока» на английском языке. Потому что у нас есть не только goodbye, но также и другие выражения, которые отличаются по смыслу и употреблению. Давайте же мы приступим к нашему уроку. Вот у нас, как вы видите, есть несколько вариантов прощания на английском. Здесь есть «bye», «пока», «bye bye», «пока», «пока», «пока», «have a good one», «see you later», да, see you later. И take care, например, да? Угу. Uh -huh. See you soon. А почему здесь goodbye нет? Вот здесь мы <смех> теперь научимся прощаться на английском более неформально, да? How to say goodbye informally, да? Типа, да? Здесь у нас goodbye нет, потому что это довольно такое жесткое И когда вы с кем-то прощаетесь надолго или прощай навсегда уже, да, да, да, это да, Или более такое формальное выражение, когда вы разговариваете с тем, кто у вас выше по званию там, mm -hmm. Или на работе, или с родителями, вы можете, в принципе, использовать Но с друзьями goodbye это звучит немного прощай. жестко когда уже, прощай, все, больше не увидимся с тобой да? Вот так mm -hmm. давайте теперь разберем каждое Bye, да, bye вы можете использовать с друзьями, ну, почти что со всеми, кого знаете, ну, со, со своими так. близкими uh -huh. людьми, да, например, это такое нейтральное выражение. Например, вот у нас здесь небольшой диалог есть, кто у нас здесь будет, A, кто Б. Mm, Можно? Mm. Все хотят. <laughs> Все хотят. <laughs> Ладно, давайте. Кира и Мафтон. Uh, see you later. Uh, okay, have a good one. You too, bye. Bye, bye <laughs> отлично. Дальше у нас выражение bye-bye. Его тоже можно, в принципе, использовать, ничего там такого mm -hmm. нету, но он считается так, таким немного детским. Чаще всего дети так прощаются, или те, те взрослые, которые хотят выглядеть как детьми, да, bye-bye, да, есть такое. Также у нас дальше У нас идет выражение have a good one. Mm -hmm. А что это за one? Ну, one, как знаешь, переводится как один, но здесь ты имеешь в виду о day, have a good day, хорошего mm -hmm. вам дня на это очень популярный способ, например, ты можешь сказать uh, Alright, I hope you have a very uh, nice day. Mm -hmm. uh, вот так просто, и можно на это ответить uh, You too, bye, и все mm -hmm. на этом, да, попрощаться. То есть мы можем сказать have a good day и have a good one. One, да, никакой, в принципе, такой большой разницы нет. Mm -hmm. да, когда ты uh, говоришь have a good one, ты имеешь в виду день, day, хорошего Хорошо. вам дня. Uh, дальше у нас take care. Yeah. Take care. Take care – это переводится как заботиться. Да. Как, причем тут забота? Это что, что вообще значит? Если... Да, дословно, если да. take это take брать, uh, care забота, брать заботу. Будь но но ты, да, да, скорее, да. Э, Ну да, здесь у нас, конечно, встречаются идиомы. Это угу. такие выражения, которые, э, если мы их будем разбирать, там, как сказать дословно, то есть, да, разные значения, если uh -huh. как предложение, нужно их выучить как есть, да, as, as. Например, take care, это, как вы сказали, бывай там, да, или береги uh -huh. себя. Uh -huh. Вы имеете в виду, чтобы кто-то был осторожен, ну, что-то типа такого. Вот, для близких людей и родных вы можете использовать вот эти три фразы, как ты сказала, Кира, uh, see ya, uh -huh. да, это такое более неформальное, see you later, конечно, говорят. Вот, также у нас есть talk to you later. То есть поговорим позже и просто можно сказать лейться, сократить это. Угу. Итак, у нас первое выражение это сия. Угу. Оно является очень таким неформальным выражением. Используется также с друзьями и близкими, своими у -у -у. родителями, например, тоже можно. Используется именно я, а не ю, си you? Sia". Sia". Ну, как я и сказал, это такое неформально, очень неформально, когда ты ага. быстро говоришь там сия и все, да. В принципе, у -у -у. не обязательно подчеркивать you. Вот, ты также можешь сказать, например, see you later, например, увидимся позже, или see you next week, то есть, когда вы увидитесь, ты uh -huh. это можешь отметить этот факт. Uh -huh. Если хотите как-то выделиться на фоне, вот можно также вот эти три выражения. All right then, bye, ну ладно, пока, это очень такая расслабленная, uh -huh. очень простая фраза. Catch you later то есть покеда, покедово, <laughs> да, дословно тебя поймаю, тебя потом, да, и последнее, I'm out, все, я ушел, меня, не, меня нет, mm -hmm. давайте их каждое разберем, uh, all right then, uh, ну ладно, пока, uh, это очень употребительное слово в английском среди uh, южан также, да, mm -hmm. как помнишь, мы в прошлом yeah. уроке, мы с вами проходили, приветствие. Audi, да, howdy. это у нас, они тоже любят такие фразы использовать, окей, okay, дальше поехали, catch you later, как в переводе catch, Ловить. ловить. Ловить, да? Поймают здесь поймаю конечно, тебя попозже. Ловить, да. да тебя попозже, получается, да. Здесь, конечно, люди не покемоны, мы никого не будем ловить. И здесь похоже на выражение seal то есть увидимся позже. Catch you later", Одно и то же получается. Дальше у нас I'm out. Это такое э, выражение, как из хип-хопа получается. Особенно чернокожие любят его использовать. Ушел, да? В хип хопе да? Э, если вы говорите, Например, I'm out на работе, вы то есть уходите, все дела сделали, и все, я ухожу, типа, да? А, я также слышала выражение как farewell. А, как это понять? Есть такое, правильно, есть такое выражение, но оно, как честно сказать, очень формальная фраза, да, его можно услышать, наверное, в каких-то романтических фильмах, старо, да, это когда вы тоже как goodbye, ну, еще более драматичнее, farewell, типа, оно тоже добрый означает, путь прощай. Как да, тоже прощание, но уже надолго, наверное, то же самое. Это среди влюбленных такое. если вы там mm -hmm. со своим boyfriend или э, girlfriend прощаетесь, вы можете это сказать, но я не знаю. Mm -hmm. Можно, в принципе, знать, но использовать довольно-таки редко.